Йоу, в прошлом видео я записал джингл для Глада Валакаса, который он даже посмотрел на стриме. Заня, ля какой друголёк у меня в интернете играет. Саша, туда же ты есть. Какой прикольно, конечно. Что-то на уровне Марин только чуть-чуть как бы на том уровне. Ну, похоже, плюс-бин. И сегодня я попытаюсь прыгнуть выше головы и записать фит-стендер или бое. А получится у меня или нет, узнаем в этом видео. Совсем недавно на канале Tenderly Boyer вышло новое видео, которое называется Draw My Life, где она рассказывает свою историю успеха, свою историю жизни и различные интересные моменты. Я решил, почему бы не создать песню на основе этого видео. В середине видео она рассказывает, где внезапно она проснулась популярной, то есть ее зрители увеличились с 10 до 10 тысяч, и меня очень зацепил этот момент. Я взял это как прообраз и решил создать из этого целый трек. Далее написал текст, сделал запоминающийся припев, добавил немного английского бриджа, записал и давайте посмотрим, что у меня получилось в итоге. Yeah, yeah. <музыка> Do it what you want, fuck the enemy what? Do it what you want, like it tenderly yeah. If you had that know, I would stop the geek yeah. Do it what you, do do you want, me like it tenderly Let's go down. Ну что ж, вот такое у нас получилось видео, осталось отправить его нашей героине и посмотреть, захочет ли она записать с нами фит, или может быть, не знаю, просто репостит его куда-нибудь в свои социальные сети. А меня зовут Михаил Сидников, не забудь подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео.